еще хотел сказать вчера короче поймали сколько клещей я сначала поймал одного на Веронике, короче 9 и потом я домой пришел ой блин букашка ползает получается я насчитал с себя что 9 снял вообще за раз прямо я снял кофту короче у меня на кофте прям 5 штук ползло прям вот, вот вот так вот пальцами взять и они вот так вот ползли и это и сегодня я уже двух снял или одного. Нет, двух. И Вероника уже, наверное, двух сняла. Ладно, все, давайте.